Информагентство Ледокол. Информагентство Ледокол. Вопрос такой сейчас. Значит, здесь собрались как можно. Понять активисты, сторонники советского времени. Ну так я. Сторонники социализма. Так, хорошо. Цель собрания? Цель изменить в стране. Надо восстанавливать завод, угу. который разрушили за 18 лет путинской власти. На угу. данный момент, ну какие у нас крупные заводы? тракторных заводов нету, автомобильных зил нету. людям нужна работа а чтобы работа появилась нужно строить заводы на нефти жить долго не проживешь а что строятся дома они же дома эти не дают продукции это только услуги собирать нас из ЖКХ что сейчас мы наблюдаем Мы против повышения ЖКХ э, Тарифов Против э, Новых налогов Которые вводятся Поборы Также мусорная вот эта реформа Которая есть угу. Также мы против До сих пор против Повышения пенсионного возраста Чтобы убавить этот пенсионный возраст До 50 лет Люди, люди должны выходить пораньше, uh -huh. чтобы молодежь могла приходить на работу. Как Пенсионер ушел, пришел молодой, предприятие это этого живет. Молодежь трудоустроена, а сейчас молодежь бегает, вышла из института и не знает, где работать. Ну, сейчас сама система учит э, о том, что человек должен быть привязан только к одной мысли, где бы срубить денег и побольше. Вот. А в связи с этим, так как рынок, закон конкуренции, то в связи с этим, э, так сказать, человек, который закрепился на каком-либо рабочем месте, он заинтересован не в том, чтобы, как 30-40 лет назад, Делиться своими знаниями, опытом А сохранить их для себя и до последней минуты Пока он там находится На этом делать деньги То есть зарабатывать Ну то есть как бы наставник не хочет обучать новичка Смысла нет Это закон рынка Нет Я хочу сказать, следующий нет. закон Кришеса будет запретить все эти революционные песни Как экстремистские это Это видишь да. На чем окончили, что ну закончили на том, что закон рынка Закон рынка Ну закон рынка у нас какой? В основном только на услугах Живет рынок Так, тогда вопрос такой То есть... ну, Все, что Имеется Супермаркеты Торговые точки Ларьки Это все услуги А производства нет так такового Ну оно, собственно говоря В рынке не нужно. Потому ну, что главное не, ну, делать прибыль. Не, ну как бы прибыль, но ну, как же так? Э, это это, то есть, э, получается, супермаркеты, работники работают в супермаркете идут покупают продукты в другом супермаркете? Совершенно верно. Но этого не будет. Но э, мы же эту систему будет, увидим сейчас. Он же в итоге все равно умрет. Но это будет потом. Те а деньги и... в основном идут с заводов, с рабочих. Нет. Рабочие работают, идут, покупают продукты От этого у коммерсантов, которые супермаркеты держат, у них появляется прибыль нет, это не так. На сегодняшний Раз день... Не ли... От нефти тогда, да? На сегодняшний день любое дело, которое, так сказать, крутят предприниматели, бизнесмены, любое практически, какое-либо дает деньги, пожалуйста, занимайтесь им. По крайней мере, так говорит рынок. Так говорит данная система общественно-экономическая. Вот. И поэтому, ну смотри сам. Если... Человек имеет, скажем, предприятие, или вот был крупный предприятие, были заводы, тот же самый авиационный, или там завод «Фронзе», который тоже загибается. Ну, в общем, понятно, о том, что заводами заводами тр... э, крыш... э, крах. То здесь получается такая вещь. Значит, сколько тысяч людей там работало? Значит, на них, на всех нужно э, тратить, как минимум по законодательству, кучу денег, а хозяин рассуждает так, зачем я буду тратить, когда я должен их себе в карман положить. То есть встает вопрос, если, скажем, предприятие дает прибыль 15% годовых чистой прибыли, вот, а, скажем, финансовые операции, просто на финансовом рынке, могут давать там от 50 до 100% годовых чистой прибыли. Как думаешь, есть у него интерес продолжать развивать предприятия и производство, вместо того, чтобы продать все это скопом, металлолом, взять живые деньги, быстрые деньги, и загнать их на финансовый рынок, где он может, что называется, в три раза больше как минимум поиметь. Но это в основном так делают только те, которых поставили специально уничтожить предприятия. И все. Но это система так если, работает? Если предприниматель, Конечно, если, как хозяйственный предприниматель, хозяйственник заинтересован, он будет вкладывать на развитие своего предприятия? Хорошо, то есть, у, извиняюсь, но можно так, я сформулирую, может быть, грубо, но это не является ли... Верой в розовый рынок, в розовый капитализм. Утопия. Да. Рыночная утопия. Конечно, да. да, а, да, а будущего да. этого нет. Ну, если не, не вкладывать не свое не развитие, не то не он умрет в предприятии. А, бизнесмен заинтересован в прибыли, в деньгах. Его он, не интересует предприятие, он, его он не он интересуют он. люди. Вам да. надо добавить здесь и сейчас. Вот здесь и не, Однако... Если получать и не давать ничего взамен, лозунг такой был предприниматель 30-х годов. Генри Форд еще писал. То Генри Форд сказал, что такое предприятие обречено на вымирание. Ну а разве Российская Федерация не обречена на вымирание? Ну, и обречено. на распродажу. Ну обречено давно на распродажу. И распродают все заводы. Угу. Из-за того, что не вкладывается ничего в развитие, они закрываются, заводы все. Хорошо, ваша точка зрения понятна. Тогда вопрос такой уже. Э -э непосредственно имеется какое-либо э отношение к какой-либо политическому движению, политическому партии вот, лично, кому-нибудь принадлежишь? Я? Yeah? Да. Да, коммунисты. Каким? Движений много, которые называют себя коммунистическими, социалистическими. Но я сейчас вообще-то беспартийный, но я коммунист. Больше всего к коммунистам. Не к демократам, не к либералам, а к коммунистам. Это общее название, просто движений полно, которые себя так называют. Движений полно, и надо объединять их в одну. Ну вот смотри, для развития производства, для развития, так сказать, страны требовалась плановая экономика. Твое отношение к ней? Так уточним. Да. Плановая экономика? Да. В принципе, знаешь, почему? <сосы> вопрос в плановой экономике. Замерзней так. Не жил ты живы в плановые экономики плану я не живу угу. хорошо тогда вся информация которую вот ты имеешь по плановой экономике откуда она вот школа детский сад ли институт ли телевизор радио там ну, как бы из уст в уста от, от своих родственников от бабули от, от родителей Угу. Узнавал. Потом э, читал а книги, их отношень... тогда, тогда, А их отношение к советской власти? Отношения? Да. Ну, так, положительный. Угу. Сейчас лучше бы идти. В социалистическом направлении восстановление завода. Вот эта рыночная экономика сейчас, это купи-продай. Да. Купи-продай, она закончится. Ну... Курт, э... То есть мы как бы сами себя и живем. Ну правильно. Мы не сможем ничего сами уже произвести. Да, это рыночная экономика. Она на это и направлена. А... Распродать. Я так понимаю, мы просто деградируем и все, в деградацию идем. Ясно. Ну, в принципе, ладно. Все, благодарю. Все прочее. Поэтому... Так. Информа Информагентство «Ледокол». Можно от этой... поинтересоваться, так сказать, практикой. цели данного собрания, мероприятия? Цель данного собрания, мероприятия... Спасибо. Называется она общероссийская акция протеста. Мы поддерживаем, значит, оргкомитет, который собрался в Москве. Это несколько политических партий, там общественное объединение, Левый Фронт, а Новороссия, значит, партия Дела, Свободная Россия, там и другие куча всяких организаций. Мы с ними, значит, вышли на связь на контакте. Люди говорят, да, мы вас поддерживаем. Правильно, что это самое по всей стране проводим акции протеста. Цель акции протеста в первую очередь, то, что касается нас здесь, в Самаре, это увольнение, сокращение рабочих заводов. Прогресс. И там уже многих предприятий. Значит, выходили на этой неделе к заводам, раздавали листовки с призывом прийти присоединиться. Потому что 17 марта мы все помним 191 года три четвертых граждан Советского Союза проголосовало за сохранение СССР то есть к этой дате мы поэтому планировали, что люди проявят сознательность, тем более рабочие которые должны объединяться именно по э, признаку, то что они работают и сплачиваться, проявить солидарность, даже сам, призывали проводить стачки на заводах против сокращения увольнений тем более э, преснопамятный этот закон который принят по поводу повышения возраста выхода на пенсию, мы считаем, что это геноцид народа. Если люди не понимают, не осознают, что это действительно касается в первую очередь их и потомков наших детей, внуков, правнуков, если граждане не готовы заботиться о а подрастающем поколении, я не знаю, как это объяснить. Либо трусость, либо лень. Угу. Вот мы пока не можем переломить эту ситуацию, но своим личным примером мы показываем, что мы, презрев все опасности, все трудности, вот нам полиция, сотрудники полиции подходили объясняли, что вы тут незаконно собрались. Мы объяснили, что мы собрались законно, привели в пример, опять же, буржуазные принципы, Уполномоченного человека это сам по правам человека Лукина о том, что он ссылаясь на решение конституционного суда Заявил о том, что нет такого понятия, как неразрешенные несанкционированные митинги Если митинг, значит угрожает какой-либо опасности общественной, либо лист, личных граждан, то это да, может быть, что-то мы можем нарушить. Рейдум, Но это когда это мы объяснили сотрудникам полиции, что, что мы ничего не нарушаем, светлый, никому такой никакой такой опасности здесь не грозит, вот они, вот видите, видите, их нет практически, они отошли в сторону. То есть мы здесь собрались, мы все-таки в надежде, что большинство граждан, сознательно пришло бы сюда, и мы бы выразили свой протест, другой в иной форме. Но так как Албая, нас пришлось сюда 30 влево, человек, Грубо говоря, да, значит, форма ладued, и метод а нашего протеста проявляется а в такой вот Видите, Таким а музыка пока а -а -а не mm -hmm. <voice> <att> <noise> <р PHX>: <noise> <noise> Понял. Хорошо. При немножко, а то звук идет и мешает. Если, что называется, было бы, ну пришло бы 50 там человек, 100 человек. В принципе или скажем так дальше программы действий есть да. мы рассматривали разные варианты развития событий uh -huh. то есть ну исходили от того от численности нашей группы uh -huh. сколько будет то есть если бы было у нас 100 200 300 человек мы бы приняли уже другую форму протеста uh -huh. и Конечно бы не так вот стояли кучка, как раз небольшая кучка, а было бы совсем по-другому все организовано. Uh -huh. Но так как э, нас мало, я не считаю смыслом объяснять тогда, потому что просматривают э, сотрудники спецслужбы и могут потом в следующий раз это самые превентивные меры принять. Поэтому я не, uh -huh. буду, не буду озвучивать, что и как. Ну это логично, понятно. Ладно. А вообще сами принадлежите к какой партии, движению? принадлежу э, политической партии, еще не партии, а оргкомитет Всероссийской коммунистической партии большей. Понял. Uh -huh. Понял. То есть самая главная сейчас наша задача, это, э, как помните, все, да, фильм про Чапаева, когда колхозник подошел и спросил... Вы за коммунистов или за большевиков? Тут вот есть большая ну, разница между коммунистами современными, которые представители, вот, допустим, КПРФ, да? А разве они коммунисты? Ну они называются коммунистов. Ну мало ли. Вот. Но у них в головах большинство большевизм. мы знаем, что -то значит, мы это социал-демократ, вот. мы, мы должны раскрывать суть, вот лживую суть партии, которая называется КПРФ, кто они есть на самом деле. И мы все-таки будем призывать людей, чтобы а, с позиции большевизма, потому что большевики а, вели с 1900-х годов агитацию и пропаганду за свержение существующего царского строя тогда, да, капиталистов буржуазии, что они успешно провели в октябре 1917 -го года. Угу. И лозунг «Вся власть советом, заводы рабочим, земля крестьянин, мир народом» мы за эти же принципы и будем стоять. Uh -huh. То есть принципиальные позиции большевиков, как записано в манифесте коммунистической партии, о том, что коммунисты, настоящие коммунисты, презирая все трудности и все э, опасности, которые стоят у них на, на нашем пути, заявляют, что э, изменение существующего буржуазного строя только возможно путем насильственного исправление этого ужасного устройства. То есть мы за это, в принципе, когда некоторые заявляют, что можно якобы демократическим путем изменить что-то в стране, ну это утопизм, утопия фактически. Поэтому мы еще раз заявляю, что будем все-таки продолжать ту принципиальную позицию, которая была у большевиков, у Ленина. хорошо.